Почему черная дыра обведена оранжевым сиянием? Если быть точным, то на фотографии изображена не сама черная. Черная дыра это твое очко! Шутки. Знаете, о чем характерны русские? Тем, что у нас народ в ответах Мэйл.ру голосует не за самый правильный ответ. А знаете за что? Готовы? А а за самый остроумный. Сейчас мы с вами пройдемся по самым тупым, а иногда и смешным шуткам в ответах Mail.ru, причем на злободневные темы пожаров и митингов. А в конце «Храни нас Господь» заглянем и в категорию юмор. С вами Рома Гений, сейчас будет гениально, погнали! Вышло солнышко, поменялась расстановка некоторых объектов в комнате. Ох уж эти склейки, что за ними только прячется. Почему на митингах Навального не раздают бесплатную еду и хлеб? Ведь многим из тех, кто пришел, попросту нечего есть. ПГМ пишет. Ну, чтобы есть, нужно ходить на работу, а не на митинги полоумных. Я сразу хочу предупредить, что это как бы mail ответы поэтому здесь э, довольно много людей, поддерживающих власть, поэтому давайте будем к этому готовы. А, Алка Галкина пишет. А у Навального и же с ним есть только-только хамон. Мне нравится. У нас в борьбе за сквер и вода была, и музыка. Бога у вас там не было. Екатеринбург. Какая музыка у вас там играла? Хардрок. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Как себя чувствует росгвардеец, придя домой после того, как поработал дубинкой. А дома жена, дети, мама с папой. И он с чувством выполненного долга садится жрать на деньги, которые ему заплатил народ, своими налогами. Тут у нас карикатурка. У людей, которые сидят на mail ответах найдется карикатурка в стиле журнала «Отдохни» на любой случай жизни. Мы сейчас ее дорисуем. Да, одно жалко, что теща не за оппозицию. Иван Петров пишет: нормально, нормально, нормально. А ну по аватарочке, к сожалению, там какая-то гаргулия. Возможно, он поставил себе гаргулию, потому что он охраняет народ. И дает митингам проходить безопасно. Поэтому самых опасных людей он пакует и увозит. Вот и все. Так это работает. Нормально. Какова причина митингов в Москве сейчас? Пишет Луна. Какой приземленный вопрос. Нарушение Конституции правительством шельмования на выборах. Пишет Чебурашка, И это лучший ответ, между прочим. Злой Собак пишет. Тусуются. Тупо тусовка. Будешь сегодня на митинге? Нет. Нечего надеть. То есть как бы тусовка. Я очень уважаю людей, которые выражают свою точку зрения. Выражать свою точку зрения прямо так, как это делаю я сейчас. Правильно. И я очень рад, что в России в которой сами граждане обычно сетуют на самих же себя, что они ее не выражают. Сейчас вот это происходит. Жалко и горько смотреть на то, во что это иногда выливается, но я очень поддерживаю вас всех, ребята, мы с вами. Ставь лайк, если какого хрена украинец лезет в нашу русскую политику, и дизлайк, если хохол, закрой свой рот, не твое дело. Саша свой пишет, я еще не прочел, что он пишет, но он мне уже прям, блин, как родной. Эй, это коды митинга была. У том годе или позатом. Хочу посмотреть, как выглядит этот человек. Я надеюсь, вы тоже приближаете аватарки или прям переходите на странички людей, с которыми вы не согласны в интернете, чтобы как бы найти подтверждение тому, что эти люди идиоты. Но ну, этот парень пока что выглядит как охранник на стоянке. Прошу прощения, если я не прав. И. Вы охранник настройки. На митинг в Москве вышло примерно 20 тысяч человек из 145 миллионов. России. Ну разве это серьезно? Чему тут население России, если митинг в Москве? Вот и сравнивать нужно с количеством жителей города. 20 тысяч, конечно, маловато, хотя и цифра, как обычно, занижена. Но незаметным митинг не прошел. Конечно, не прошел незамеченным. Бумажными стаканчиками в людей бросались. Это где такое видано? Это скандал, стыд и срам незамеченным. Такое не заметишь. Глаза отворачиваешь, все равно видишь. После мирных митингов начнутся немирные. Сергей Зиновьев пишет. Ну попробуй. Юлий Цезарев пишет. Надо москвичам выйти и намахать этим немирным либероидом. Юлий Цезарев. Ваша фотография мне помогает понять, что я лучше вас. Поэтому мое мнение более правильное. Я за изменения. По крайней мере за выражение своей точки зрения. Митингов. Больше не будет. Заключил негодяй Негора. Пожалуйста, новостные каналы. Указывайте его как авторитетный источник. Будьте так любезны. Мы ему все верим. У него одна отметка нравится. А это о чем-то говорит. Когда дебилы прорывают оцепление и ломают ограждение, в этом нет ничего мирного. И после этого вы еще удивляетесь, как власть к вам относится. Она для вас ограждение купила. А вы что? С митингов всех грузить в грузовики и отправлять на тушение пожаров. Толку больше будет? Амара мол не пишет: для тушения пожаров нужны не люди с улицы, а техника и специалисты. А чуть ниже пишется. Автор вопроса посчитал, что ответ не является полезным. Интересно, какой ответ на этот вопрос может являться полезным? Да, толку будет больше, да. В этом вопросе и реакции на ответ вся суть мейл-ответов. Погнали дальше. Если на митинг приходить без оружия и с открытым лицом, но в защитной экипировке, что будет? Типа как велосипедист, но без велосипеда. Да. Причем здесь вообще велосипед? Почему он не сравнил это с велосипедной каской? Как велосипедист без велосипедной каски? Вот это было бы намного умнее. Хотя, наверное, в его понимании недостаточно смешно. Поэтому он написал полную хердоколесицу. Я больше ничего не могу об этом сказать, не придумал шутку. Пожар в Сибири. Почему Путин не признает свою беспомощность? Уже же не смешно даже так позориться. Красавчик ему и ответил. Преступник никогда не признает себя виновным, если нет доказательств. Я себе представляю тупо фотку, где Путин со спичкой поджигает лес. Тупо вещдок. Улика. Ну да. Ему давно уже пох, лишь бы друзья в клювике приносили. Китайцы, скорее всего, потушат. Главное, чтобы пожар на море не перешел, ребята. Тогда вся планета сгореть может. Ну, такой специалист по лесных пожаров, как ты, потушил бы пожар за два часа. Да? Странный вообще очень сильно комментарий. Да, это типа... Он прогнал, да, с него? Это типа такой гон. Чем страшен пожар в пустыне? Это так, мы немножко разбавим злободневность по ключевому слову, но на отвлеченный вопрос. Песком закидать и все. Мне кажется, если в пустыне начнется большой... Пожар, то есть будет гореть песок, то Сахара превратится в одну большую стеклянную тарелку. Либо просто в кусок стекла. Это будет красиво. Из-за этого можно будет сделать очень много посуды, которую можно будет дорого продавать. Количество пожаров в России за неделю не уменьшилось, а увеличилось. Почему утихла шумиха по этому поводу? Тут есть большой ответ. Он признан лучшим, потому что хоть кого-то послали тушить пожар. 700 тысяч квадратов потушили за несколько дней. А вот почему раньше этого не сделали, непонятно. Мы должны бороться за каждый листок и лесную шишку, которая приносит питание и свежий воздух для лишнего вздога легких вздог хлопай ресницами и вздыгай я знаю что там взлетай Что я хотел сказать по этому поводу честно говоря я думал что там будет комментарий что-то по типу ой надеюсь пожар дойдет до казахстана и тогда мы все подышим и будет веселее и лучше, вот так будет Sorry. как говорит джесси в brawl stars лайк если ты знаешь что такое brawl stars Почему пожары в Сибири не тушили, пока Путина петух не клюнул? Трамп предложил помощь тушения, Так он, похоже, тебя клюнул, ишь разродился вопросом. Ишь разродился вопросом. Ты чё вообще вякаешь? Ну, горят лиса. Тебе-то какое дело? Ты горишь? Нет. Трамп как предложил, так и откажется. Ну так. Пожары в Сибири и бесполезность Путина. Пора ли в отставку? Сбросить его в эпицентр пожара. Пусть работает. Причем, забавно, если представляешь, что работает, именно вот выполняет свои обычные президентские функции, но в эпицентре пожара То есть он не тушит его, не спасается Он прям просто такой, что у нас на повестке дня угу. Все, херово это мы так знали. Тушить пожары экономически невыгодно и вообще вредно. Поэтому, поэтому мы приложим все усилия, чтобы потушить эти пожары. Я с большим трудом прочитал, что здесь написано. Склад Склад пишет, плевать я хотел. Боюсь, твои плевки тушению не шибко помогут. Ты думаешь, в глухой тайге какая-то молния в дерево попала или там шашлыки жарили? Нет, конечно, это самая настоящая подрывная деятельность. Кто-то это делает. Непонятно кто. Пару лет назад Обама освободился. У него много свободного времени. Лампочки в подъездах. Повыкручивал. Все. Теперь до спичек добрался. Хавайтесь. Кстати, как вам футболка? Рома гений. Ребята, которые сделали мне эту футболку по ссылке в описании. Если что, это даже не реклама, просто они мне сделали клевую шмотку, а я делаю им такой жест в ответ. Перейдем к категории Юмор. Храни нас, Господь. А! Счастье! Горстями мерить надо или как? Штанами еще меряют, пишет Марина Лапшина. Хе, хе ну Марина Лапшина, я вам скажу, не без чувства юмора. Я вспомнил, что эти вопросы я должен задавать более шутливым тоном, поэтому... Почему комары не летают рядом, когда режешь лук в салат? Всем дачный привет! Я теперь постоянно буду это употреблять. Всем дачный привет! Тупо дачный! Ножа боятся, пишет Наталья Семенюк. Эдуард Ахмедшин пишет «Вдруг дыхнешь». Я удивлен, кстати, что у этого ответа на 3 лайка меньше, чем у Натальи Семенюк. Вот так наше шоу показывает, что среди русскоязычных пользователей все-таки популярней уголовный юмор, чем жопно-сортирный. Немножко прервемся, всем дачное объявление. Теперь у вас есть стимул чуть больше писать комментариев под моими роликами, потому что отныне в каждом своем ролике я буду случайным образом выбирать комментатора, из всех комментаторов и рисовать его портрет по имени или аватару. Все это буду снимать на видео и выставлять в посте в сообществе. То есть у вас будет портрет и разговорное видео о том, как я вас рисую. Поэтому чем больше будет комментариев от вас, тем больше шансов у вас быть нарисованным в моем гениальном стиле. Погнали дальше. Всем привет, дачный. Вот если солнышко в груди, значит праздника ты жди. Друг, с днем рождения тебя! Это посвящается каждому человеку, который смотрит сейчас это видео, и у него день рождения. Не обязательно сегодня. Вообще. Мемы, мемы, мемы, наконец-то. Больной Сидоров утверждает, что у него аллергия на врачей. А на самом деле на тещу. Доктор, меня в ветеринарном именно так учили готовить пациенток к операции. Но это же не теща, чтобы ее так связывать. Люди просто коммуницируют, они прям общаются. В этом что-то есть, в этом что-то есть. Ну и наконец. А если товар в мешке замяукал породистым голосом? Покупка, значит, удалась. И тут еще потом дополнен комментарий звездочкой. Ну потому что без этой звездочки, ну, блин, было непонятно. Итак, для первого раза, я думаю, супер. Пишите свои лайки, ставьте комментарии, нажимайте на колокольчик, делайте красную кнопочку подписки серой, потому что я смотрю по статистике, и там и 99 99,9% зрителей смотрит меня без подписки. Это срочно нужно исправить. В общем, бегом все вниз, делайте там то, что хотите, полное беззаконие. Ну и... Все, на этом прошу. Вы